если вы меня хорошо видите и слышите. Чудесно. Благодарю, Олечка. Так, ну давайте тогда будем начинать. Для тех, кто будет смотреть в записи или Присоединиться к нам позже. Я думаю, что они посмотрят потом тоже в записи, если они что-то пропустят. Но в любом случае очень важно находиться всегда на живых встречах для того, чтобы была возможность живой коммуникации, чтобы была возможность задавать себе задавать мне вопросы, да и получать свои ответы на них. И почему важно еще? Потому что наш марафон называется ментальный баланс. Сделать себе хорошо и если вы нашли сегодня время для того чтобы сделать себе хорошо то это говорит уже о многом это значит что вы уделяете себе время это значит что вы умеете правильно выставлять приоритеты и говорит о том что вы готовы над собой работать итак тема сегодняшнего нашего занятия называется стоп напряжение и искусство наполнения и что же такое напряжение да, мы сегодня будем говорить с вами о том, откуда приходят наши тревоги, мы будем говорить о путях раскрытия нашего сердца и почему именно о сердце, я вам тоже расскажу буду давать вам точки опоры для ментального баланса, а также дам вам замечательную практику, которая даст вам возможность освобождения от эмоционального напряжения. Ну, все по порядку, давайте мы немножко с вами поговорим сейчас на тему, что же такое тревога и откуда эта самая тревога приходит в нашу жизнь. Что такое тревога? Тревога – это наша реакция на беспомощность. То есть, когда у нас есть определенная ситуация в жизни, да, мы хотим, возможно, построить какие-то планы или что-то, прийти к какому-то решению, и у нас на пути к этому решению, к этим планам возникает тревога, что у нас не получится, что нас не одобрят, что нам там чего-то не хватит. Вот. И, соответственно, для того, чтобы выйти из этой ситуации, нам необходимо составить точный план, да? как мы это будем делать, какие мы инструменты будем для этого использовать и что нам в конечном итоге это даст. Но если человек чрезмерно тревожится, беспокоится и живет в постоянном этом состоянии, тогда пропадает вдохновение. И вот э, о вдохновении, а, а на вдохновении строится вообще все, да? если нет вдохновения, человек не может э, творчески подходить к своей работе, у него возникают э, различные, э, скажем, э, вечные отговорки, да, что, да, ну, не сегодня, там сегодня не так звезды стоят, сегодня луна не в том знаке зодиака и так далее, да. И, соответственно человек откладывает на потом и чем э, взращивает это чувство в тревоге в себе постоянно тревога блокирует вдохновение и она является качеством сердечной чакры то есть когда наше сердце закрыто у нас возникают различные процессы, которые не дают нам реализовываться, которые не дают нам полностью ощущать эту жизнь, все краски этой жизни. И для того, чтобы раскрыть вот нашу, наше сердце, да, необходимо пройти определенный путь. И, конечно же, чем взрослее мы становимся, чем мудрее мы становимся, тем легче нам управлять своими эмоциями, и тем легче нам управлять такие, такой эмоцией, как тревога. Итак, по пунктам пройдемся. В первую очередь сердечную чакру необходимо наше сердце необходимо раскрывать через обретение мудрости. Что такое эта самая мудрость? В первую очередь мудрость — это контроль своих собственных желаний, это освобождение себя от обид, это не идеализация людей и ситуаций, это стремление к познанию, это освобождение от различных стереотипов и от всевозможных комплексов. И когда все эти качества э, мудрости, по сути, человек начинает обретать, э, он становится более уверенный в себе, э, он э, перестает идеализировать людей, и, идеализировать ситуации, уходит в перфекционизм, и тогда чувство тревоги потихоньку утихает. Да? Это один из аспектов. Следующий э, аспект, который нам необходим для того, чтобы раскрывать нашу сердечную чакру, это замечать хорошее в себе и других людях. То есть это фокусирование на позитивном настрое. Это принятие любого сценария, любой ситуации, которая возникает в нашей жизни. И, конечно же, для того, чтобы принимать, нужно понимать. Да? Для того, чтобы понимать ситуацию, необходимо понимать причинно-следственные связи. Да? Конечно же, для этого рекомендую изучать законы мироздания, Сейчас очень много на эту тему различной информации, очень много методов. Не обязательно становиться экспертом да, в какой-то теме, но когда вы занимаетесь собой, когда вы занимаетесь своим сердцем, у вас пропадает необходимость кого-то лечить и кого-то в чем-то обвинять. Тогда все ситуации, вы понимаете, что все ситуации в жизни, которые приходят к вам, они исходят из вас. Это вы создали определенные, создали определенные действия, благодаря которым потом наступили следствия, да, вот эта вот цепочка причинно-следственных связей. Следующий аспект для раскрытия нашего сердца – это умение создавать и наслаждаться. Очень важно как мужчине, так и женщине, получать удовольствие от всего, что он делает. Если ваша работа вас не вдохновляет, значит, нужно менять работу. Если ваши отношения вас не вдохновляют, значит, нужно меняться самому и взгляд на эти отношения, да, понять, на, на чем строились изначально эти отношения, для чего, и ну, вот все в таком аспекте получать удовольствие от всего чего вы касаетесь если вы кушаете значит вы э, стараетесь э, кушать не торопясь как-нибудь на бегу да вы стараетесь это делать в удовольствие если вы создаете продукты какие-то э, потребление, да, там, не знаю, шьете одежду или занимаетесь автомобилестроением, вы должны делать это с удовольствием, у вас должны от этого гореть глаза. И вы должны наслаждаться и от результата, который вы создадите, и от самого процесса, пока вы будете это делать. Еще один аспект обязательно, то есть помимо того, что есть работа, которую вы любите, да, или стремитесь иметь работу, которую вы любите, необходимо также заниматься каким-то творчеством, которое будет, скажем так, не будет связано с данным видом деятельности, то есть это всевозможные хобби, возможно, вы мечтали рисовать, или вы когда-то хотели научиться петь, или играть на фортепиано, в общем, любой вид творчества, он раскрывает наше сердце, он по помогает нам соприкасаться с прекрасным и таким образом тренировать в себе вот это вот чувство прекрасного. Следующий аспект для раскрытия сердца – это, конечно же, благотворительность. Это один из мощнейших вообще инструментов для раскрытия нашего сердца. Когда мы дарим кому-то время, когда мы посвящаем кому-то какие-то процессы, когда мы э, даем деньги, когда мы просто творим добро, таким образом наш, нас становится больше, но больше не в массе тела, а больше э, в объеме сердца. То есть мы способны э, переварить как можно больше позитивных эмоций, мы способны подарить как можно больше позитивных эмоций. Таким образом мы становимся больше, потому что то есть мир является нашим отражением, нашим зеркалом. И, соответственно, когда мы делаем много добра, это добро потом в этой же проекции возвращается нам. Для того, чтобы освободиться от тревоги, необходимо усиливать свои точки опоры. И каким образом можно их усиливать? Я вам предлагаю сейчас прямо сделать маленькую практику, я знаю, что среди вас есть очень много моих коллег, и я знаю, что многие знают эту практику, но, знаете, одно дело знать, а другое дело делать. И когда мы что-либо делаем, даже если мы это знаем, то мы направляем, мы фокусируемся на этом, мы направляем туда энергию, и таким образом мы запускаем ее, да, потому что нехватка энергии – это тоже один из аспектов, которые взращивают тревогу в нашем теле. Так, я сейчас предлагаю вам взять лист бумаги А4 и нарисовать круг. Мы будем с вами выполнять практику, которая называется «Колесо баланса». После того, как вы нарисуете круг, поставьте мне, пожалуйста, в чат цифру 1, я буду знать, что вы работаете. Чудесно, вижу, Олечка работает. Девочки, еще работает кто-то с нами? Не вижу я ваших единиц, но надеюсь, что вы работаете. По крайней мере, тот, кто будет смотреть... Вот. На 8 кусочков, как пирог. Когда поделите, поставьте, пожалуйста, циферку 2. Мы сейчас создаем свои точки опоры, которые помогут нам свести чувство тревоги в ноль. Замечательно. Теперь мы будем кусочек этого пирога подписывать и сразу же фиксируйте и выставляйте баллы в количестве от 0 до 10, насколько сейчас вы ощущаете этот аспект в плюсе. Итак, первый кусочек у нас называется семья. То есть наша точка опоры ⁇ семья. Сюда входят дети, родители, сюда входят близкие друзья и ну, все родственники. Да? То есть насколько вы чувствуете поддержку от своих близких людей? Поставьте, пожалуйста, от 0 до 10. Будете готовы, поставьте цифру 3 в чат. Чудесно, есть. Аспект второй кусочек пирога. Называется у нас здоровьем. Сюда здоровье в себя включает энергию, самочувствование и оздоровление. То есть, сколько времени вы уделяете этому? И как с этим аспектом у вас на данный момент? От 0 до 10. циферку 4, если готова. Замечательно. Третий кусочек у нас называется финансы. Третий наш аспект это финансы. Сюда входят доходы, расходы, активы, пассивы, то есть все то, что относится к финансам. И от 0 до 10 сразу проставляйте баллы. И циферку 5, когда финансы будут готовы. Угу. Замечательно, вижу. Следующий аспект называется карьера. Сюда входят навыки, место работы и карьерный рост. От 0 до 10 тоже проставляйте и цифрку 6 в чат. Угу, чудесная карьера есть. Следующий аспект называется ⁇ Личностный рост ⁇ Сюда личностное развитие, реализация потенциала. И от 0 до 10 и цифрку 7 в чат. Ну, чудесно, какие вы сегодня активные. Следующий аспект – это духовная, духовность. И сюда входит душевное состояние, эмоции и вера. Что такое вера? У каждого вера своя. Тут вы должны сами будете расшифровать для себя это понятие но хочу сразу э, дать такую маленькую ремарку о том что э, человек по сути отличается от животных тем что у него есть какая-то вера у каждого эта вера своя э, кто-то верит в светлое будущее кто-то верит в создателя кто-то верит во вселенную кто-то верит в деньги то есть э, тут э, тут на ваше усмотрение да но то что у каждого есть вера во что-либо это э, говорит о том что э, это человек это личность потому что ну, Вряд ли животные во что-то верят, да? Так, следующий аспект у нас – отдых. Сюда входит хобби, путешествия, развлечения и сон. Циферку 9, когда будет готово. Чудесно, есть ваши девяточки и э, последний аспект это отношения с партнером тут вы указываете только наличие у вас отношений ну, муж жена либо, э, отношения партнерские которые вы то есть отношения которые можно назвать отношениями так, будете готовы в час в чат десять Теперь что вы делаете дальше? По каждому аспекту, по каждому пункту вам необходимо выписать по три пункта для каждого аспекта жизни, которые станут для вас опорой. То есть сейчас вы сделали оценку, насколько у вас есть, есть это или нет до этого в жизни. После этого я вам предлагаю выписать в позитивном ключе. Вот конкретно, допустим, э, там, семья, да, аспект семья. У вас там дети, родители, близкие люди. Напишите, укажите имена трех людей, к которым вы можете обратиться за помощью, за помощью, если она вам потребуется. да. И так скажем аспект, продумайте для себя, допустим, здоровье. Какие три действия вы можете совершить для укрепления своего здоровья. Понятно? Если понятно, поставьте, пожалуйста, 11. 11. Чудесно. И работаем. Когда готова, цифру 12 в чат, и мы двигаемся с вами дальше. Саша пишет это надолго. Нет, это на самом деле очень быстро. Очень важно сейчас определить эти точки опоры для вас, потому что по большому счету это будет вашей шпаргалкой. И каждый раз, когда у вас будет возникать чувство тревоги по любому поводу, вы можете просто вот взять вот этот волшебный листик, можете его разместить где-то у себя в какой-нибудь вашем э, сакральном месте, да, на, на дверце платинового шкафа или у зеркала, или где-то там у алтаря, возможно. И каждый раз, когда у вас будет возникать это чувство тревоги, вы будете просто заглядывать туда и понимать, что если у вас, допустим, какой-то трабл случился со здоровьем, вы идете и смотрите, так, мне там для здоровья нужно там, не знаю, погулять на свежем воздухе, задуматься над тем, что нужно больше двигаться, да, возможно, больше физической активности и так далее. Да? То есть очень быстро это такой себе маленький помогатор, ваш персональный, который будет работать именно у вас, потому что у каждого из нас свои какие-то точки опоры. Так, опоздала на эфир. Буду благодарна за перечень пунктов. Каких именно, Елена? Все колесо баланса повторить? Так, Хорошо, быстренько тогда пройдемся. Итак, первое – это семья. Туда входят дети, родители, родственники, близкие, друзья. Второе – это здоровье. Туда входит энергия, самочувствие и оздоровление. Третье – это финансы. Финансы содержат доходы, расходы, активы, пассивы. Четвертое ⁇ это карьера. Она включает навыки, место работы и карьерный рост. Следующий аспект ⁇ это личностный рост. Туда входит личностное развитие, реализация потенциала. Угу. Дальше духовно, ⁇ духовность. Туда входит... Душевное состояние, эмоции и вера. И предпоследний аспект – это отдых, который включает в себя хобби, путешествия, развлечения и сон. И последний аспект – это отношения с партнером, что в принципе является доотношением, да, да, кусочком пирога, который называется отношения. Есть они, нет, и на каком они скажем так, как вы можете их оценить по десятибальной шкале. Каждый аспект необходимо оценить от нуля до десяти. Успели, Елена? Тогда работаем и когда будете готовы, циферку 12 в чат. После того, как вы оцените от 0 до 10, вам необходимо написать по 3 пункта для каждого аспекта жизни, которые станут для вас опорой. А что именно э, имеется в виду под семьей? Выбрать людей, на которых могу положиться? Или что... Да, да. То есть для вас, э, кто для вас в семье является вашей опорой? Если у вас что-то произойдет, кому вы в первую очередь обратитесь? и знаете, что 100% вас поддерживают и вам помогут. Два благо. не пойму можно пример ну например финансы это у нас доходы расходы активы пассивы значит возможно вам необходимо создать какой-то пассив пассивный доход который будет вашей точкой опоры да? или возможно вам следует задуматься о том что сделать некий сберегательный конверт да, для какого-то волшебного случая вот. Ну и в, в, в, в таком вот духе. То есть э, три ваши точки опоры, которые вам помогут, э, скажем так, в случае чего, э, прийти к финансовому балансу. да? Возможно, вы еще не составили... Э, какой-то план э, бюджетирования, да, семейного или вашего личного. То есть, возможно, нужно сделать на этом точку опоры, чтобы, если вы увидите, что у вас там сидит э, за своими там, кредитными карточками, да, и вы будете знать, что если у вас где-то э, чего-то не хватает, да, вы знаете, что вы пойдете туда, обратитесь к своим записям, и обязательно у вас будет какой-то резерв, при помощи которого вы сможете там перекрыть какой-то недостаток. То есть, по сути, это какой-то резервный фонд финансовый, который поможет вам в случае чего. Или, возможно, есть человек, которому вы можете указать человека, который поможет, может оказать вам финансовую помощь, если вам это будет необходимо. А в отношениях? А что в отношениях? В отношениях нужно написать три точки опоры, которые помогут вам помочь. Скажем так, настроиться на позитивный лад в случае, если у вас в отношениях какие-то траблы да, случаются. То есть у каждого они свои. Допустим, у кого-то там я не знаю, не хватает сдержанности, да, и у вас там, допустим, часто вы конфликтуете с партнером только благодаря тому, что вы не можете себя сдерживать. Если их нет, отношения. Ну, если отношений нет, тогда э, тут себя стоит спросить, честно. Э, хотите ли вы отношения, да, нужны ли вам отношения. Если ответ положительный, то тогда у вас э, в этом пункте отношения стоит ноль. Потому что, ну, на самом деле, я за свою практику ни разу не встречала людей, которые бы не хотели отношений. И таких, на самом деле, очень мало, да, на людей, которые, скажем, пришли сюда, э, на, на эту планету уже с... Э, полным сформировавшимся опытом в этой сфере. Поэтому, скорее всего, там ноль, и отношения, опять же, да, то есть сюда вы можете вписать, допустим, человека, который может вас поддержать, допустим, когда у вас случились какие-то, скажем, не случились какие-то отношения, да, или вы разошлись со своим партнером. Укажите каких-нибудь, возможно, это будет подруга или мама или кто-то близкий, с кем вы сможете поделиться, на эту тему для тех кто состоит в отношениях я рекомендую сюда все-таки написать какие-то точки опоры которые помогут вам для гармонизации этих отношений да то есть возможно запланировать какую-то совместную поездку или запланировать там какой-то романтический ужин или ну в общем придумайте что вам больше всего откликается да то есть когда у вас не лады в отношениях то вы Совершаете какие-то определенные действия для того, чтобы эти отношения поддержать. Угу. Тут имеется в виду именно отношения с партнером, потому что отношения с собой у нас в аспекте духовности. Духовность это отношение с собой, духовность это отношение с Богом. Поэтому это все туда мы пишем. Кто уже готов? Кто составил свои точки опоры в чат 12? Спасибо, Карина. чудесно чудесно умнички девочки теперь вам необходимо посмотреть на свое колесо баланса и определить по баллам возможно это будет один какой-то аспект возможно это будет несколько аспектов и определите выпишите себе пожалуйста вот сейчас в блокнот те аспекты которые сейчас наиболее нуждаются в вашем внимании после этого как вы выписали эти аспекты вам необходимо написать Рядом с каждым аспектом Написать, какое одно действие Из вышеперечисленных да, Из ваших точек опоры Вы совершите уже на протяжении Вот этих суток Для того, чтобы Сбалансировать да, вот Этот аспект Для того, чтобы вам стало чуточку легче Чтобы тревоги в этом стало меньше И когда будете готовы Пожалуйста, цифру 13 в чат Да, Снежана, вы выбираете там, где меньше всего баллов То есть, допустим, если у вас три аспекта, там, где самое низкое количество, это пять То вы, значит, берете все, все три аспекта м <laughs> Интересно. А теперь напишите мне, пожалуйста, в чат дайте ответ. Насколько вы почувствовали себя увереннее? Насколько ваше чувство тревоги в данных аспектах, которые вы прописали, снизилось? Вы увидели какой-то результат даже просто от того, что вы прописали? Очень важно все практики, которые даются делать, либо на бумаге выписывать, либо проговаривать словами. Почему? Потому что слова – это вода. И вода, она омывает, вода, она исцеляет. Поэтому, когда мы что-либо прописываем или проговариваем, мы уже запускаем туда энергию исцеления. Чудесно, Александра пишет, да. Еще такой интересный аспект, то, что наша тревога, она есть следствием отсутствия самодостаточности. У мужчин и у женщин вот это... Этот вопрос самодостаточности, он э, немножко по-разному воспринимается. Допустим, э, у женщины э, само... нехватка вот этой самодостаточности э, может возникать вследствие какой-то незащищенности, нехватки опоры, да, а у мужчины, наоборот, э, из-за чувства э, неполноценности, да, там, чего-то там намечтал, не сделал, мне там 40 лет, а я еще там дом не построил, дерево не посадил, сына не родил, ну, в таких аспектах. И тут э, важно работать вот именно с самодостаточностью, да, понимать, э, работать с целеполаганием, э, работать с прописыванием э, пошаговых каких-то э, техник для реализации своих целей, То для того, чтобы понимать, куда тебе двигаться и чего ты на самом деле достоин. Потому что если каждый человек возьмет и разберет себя как личность на маленькие аспекты, то на самом деле можно про себя написать целые мемуары, посвященные, знаете, как оду себе, какой я молодец. Очень мало людей э, вообще задумываются над тем, э, в чем чё, моя изюминка, чем я хороша, чем я хорош, чего я достигла. И когда, э, и когда у человека не хватает этих знаний, то вот эта вот самоценность, она теряется. И тогда э, эта самоценность, э, нехватка от самодостаточности, она... Э, повышает уровень тревожности, и, и э, люди э, человек начинает фокусироваться на чем-то негативе, да, думать о том, что вот, э, я там это не сделал, как же я буду теперь двигаться дальше, у меня это не получится, потому что у меня там, там куча 33 дела не доделано, и, в общем-то, заниматься таким своеобразным самоездом и самобичеванием. А, так, э, дальше я вам хотела... Э, я вам дам еще одну практику, но прежде чем, Снежана пишет, легче стало от того, что есть варианты, как себе помочь. Да, Снежана, именно вот вообще вот марафон наш, который мы проводим данный, да, ментальный баланс, он по сути основан не на лекциях, а на практиках. Хочется как много больше дать вам инструментов для самопомощи, потому что когда вы учитесь помогать себе, вы точно так же можете потом поделиться этими знаниями со своими близкими и помочь им. Да? Если каждый человек, если все члены семьи напишет свое колесо баланса да, и будут знать, к чему обратиться, потому что, я же говорю, да, это очень индивидуально, только ты сам можешь сам себе помочь, только ты сам знаешь, от чего тебе действительно хорошо. Не навязано хорошо, потому что там говорят, что там надо, там, я не знаю, сходить в бассейн поплавать или на массаж. да. У каждого хорошо по-своему, кому-то хорошо просто посидеть, книгу почитать, кому-то хорошо пойти на пробежку. Да? То есть в зависимости от аспектов которые от проседающих аспектов мы делаем себе хорошо. И только мы знаем, как это хорошо будет конкретно у нас. Как справиться с тревогой? Прежде всего необходимо создать условия для своего комфорта, да? сделать себе хорошо. И это путь на самом деле длиной в жизни. Мы всю жизнь сталкиваемся с тем или иным уровнем тревоги, да, мы можем тревожиться по пустякам, но это чувство, оно не должно захватывать всю нашу жизнь, мы не должны жить в постоянном беспокойстве. Почему? Потому что беспокойство, оно напрямую влияет на наше тело возникают различные психоэмоциональные расстройства тут же бессонница это может возникать через какие-то проявляться через какие-то зажимы в теле блоки всякие там спазмы да, когда там казалось бы вот спал неудобно поэтому там шею где-то свело там или рука болит или что-то Да, конечно возможно спали неудобно но почему спали неудобно почему ваше тело почему вы не услышали ваше тело где этот контакт с вашим телом и существует очень большое количество различных телесно-ориентированных практик, терапий, которые работают именно для того, чтобы научиться контактироваться с своим телом, слышать и понимать свое тело. И есть медитативные практики, очень классная практика, которая называется «Практика телесного осознания». Вот, Если вам все это интересно, я вас искренне приглашаю на курс «Интуит» в школу «Путь интуиции», и там обо всем, об этом наша замечательная Ирина Заверуха рассказывает, дает все эти техники, поэтому, есть, ну, опять же, да, в рамках одного часа невозможно дать все и рассказать обо всем. Поэтому, если вам откликается, я вас приглашаю, приходите, будем вместе учиться, продолжать учиться дальше. А, так как же справиться с тревогой? Как это сделать? Прежде всего необходимо развивать свой эмоциональный интеллект, необходимо научиться идентифицировать свои эмоции, необходимо научиться их проявлять, необходимо понимать эмоции других людей для того, чтобы правильно на них реагировать. Следующее, повышать свои квалификацию, то есть специалист, который уверен в себе, специалист, который готовится, который знает, который постоянно развивается и совершенствуется, он в принципе, то есть любая, любая тревога э, очень быстро э, сойдет на ноль, да, потому что, ну, да, не без того каждый, каждый спикер, каждый тренер, каждый мастер, прежде чем выйти на публику, он тоже э, может переживать какие-то, скажем так, легкие этапы тревоги. Это нормально, да, но когда это превращается в фобию и э, уже доходит до того, что э, начинается там... Э, Боязнь, в принципе, публичных выступлений. Есть у людей очень сильные фобии, когда люди, в принципе, боятся в социум выходить, заводить новые знакомства, заводить друзей. Это, кстати, тоже туда. И у меня как-то был тоже клиентский запрос на тему, как же научиться заводить друзей. Это все об этом. Это все о уверенности в себе, это все о самодостаточности, и это все повышенный уровень тревоги. Да? То есть, когда мы тревожны, мы не можем контактировать ни с собой, ни с этим миром в целом. Следующий этап, об этом мы уже сегодня говорили, это изучать законы мироздания, понимать причинно-следственные связи, понимать, почему, как нужно жить для того, чтобы не создавать причины для своих тревог. Да? То есть результаты тревог, то есть конкретные какие-то происшествия случаются, потому что вследствие нашего какого-то поведения, вследствие того, что мы чего-то не сделали или что-то сделали. Как это работает? тоже, опять же, да, очень много информации, очень много мы э, в рамках своих проектов даем, и в путь интуиции даем, и, пожалуйста, приходите, читайте, изучайте, это целый пласт информации, который требует, который даже ни за один, и ни за два часа не объяснить, то есть, на самом деле, э, у некоторых людей уходит на это годы, кому-то больше, кому-то меньше, но в любом случае, э, это такой себе танец жизни, который вы танцуете, в ходе которого вы обучаетесь, понимаете, и э, Учитесь, скажем так, не в состоянии страха, да? не в состоянии, а учитесь в состоянии любви и доверия. Это важно. Следующий аспект – учиться принимать жизнь. Об этом я уже тоже только что сказала. В принципе, это все в этом же ключе, да? изучение законов мироздания. И еще один такой немаловажный Аспект – это повышение своего энергопотенциала. То есть, когда вы наполнены энергией во всех аспектах, когда я говорю «наполнен энергией», я имею в виду целостность, я имею в виду все аспекты жизни, я имею в виду то, что ваш ментальный план, вы умеете работать с эмоциями, у вас есть контакт с высшим, да? у вас все в порядке со здоровьем. То есть энергичный человек, энергонаполненный человек, по сути, там нет места тревогам, да, потому что у вас на все, чего вы хотите, у вас есть энергия, вы все можете реализовать, вы можете обучиться, вы можете заработать, вы можете познакомиться, вы можете использовать какие-то связи, то есть вы можете все, когда у вас есть на этой энергии. Но когда вы не досыпаете, когда вы не гуляете на природе, когда вы не занимаетесь какой-то физической, физической активности вы не тренируете своего опять же да то есть тут каждый выбирает нужно слушать себя и выбирать что-то свое недостаточно спите или недостаточно пьете воды это тоже очень важно потому что я уже сказала о том что вода является очень важным инструментом для очищения в том числе да как очищение нашего физического тела так и очищение наших эмоций воду с водой важно, особенно женщинам, очень важно очень много контактировать, включая там, это могут быть принятия ванн, посещение там каких-то бассейнов, поездки к морю, прогулки у воды, принятие душа. То есть существует очень большое количество различных, скажем так, энергопрактик да, с водой. Вот. И очень важно обязательно... Достаточное количество чистой воды Я думаю, все об этом знают И опять же, количество каждое определяет для себя Но то, что вы должны об этом помнить Буквально ставить себе какие-то напоминания Сейчас благо существует куча различных программ В телефонах напоминалки При помощи которых вы можете отслеживать Количество выпитой вашей воды Потому что если даже на физическом плане Недостаток жидкости в организме Вы быстрее устаете Вы становитесь следствие раздражите. У вас проявляется та же тревога, то есть тут все идет вот, по, по цепочке, цепляет, поэтому пейте дорогие воду. Сейчас я хочу вам предложить еще одну практику. Я прошу вас приготовить лист бумаги А4 и какие-нибудь карандаши или пастель, что у вас там есть под рукой цветные. Сейчас у нас будет арт-терапевтическая практика, которая так и называется, работа нажатой бумаги. Когда будете готовы, поставьте мне, пожалуйста, плюсики. Что ваши плюсики? Чудесно. Теперь я попрошу вас вспомнить ситуацию, которая вызывает у вас чувство напряжения, причем это напряжение, которое возникает у вас периодически, да? то есть это не просто из-за какой-то ситуации, а это такое чувство тревоги, которое периодически на вас находит, да, как говорится, возможно это тревога из-за там потери возможности потери работы или возможно вы переживаете из за того что там ребенок не успевает в уроках да в школе или то есть любая ситуация которая которая вас, вы все время возвращаетесь после того как вы вспомните такую ситуацию пожалуйста в чат циферку один После того, как вы вспомнили данную ситуацию, возьмите, пожалуйста, этот детственно белый, красивый, чистый лист бумаги и начинайте его сжимать. Начинайте его сжимать и комкать с мыслью о данной ситуации. Не бойтесь, прям хорошо, так вот, насколько вы чувствуете проявленность этой эмоции в себе, с такой же интенсивностью сжимайте этот лист бумаги. После того, как вы скомкали этот лист бумаги, разровняйте его и положите перед собой горизонтально. Теперь мы будем с вами создавать такой себе арт-терапевтический триптик. Мы будем создавать три рисунка, и каждый рисунок будет иметь определенное название. Готовы? Итак, тема первого рисунка. Что чувствуют другие люди, когда они вызывают у меня напряжение? Нарисуйте, пожалуйста, чувства других людей, когда они вызывают у вас напряжение. Вы можете рисовать абсолютно в любом формате. Вы можете рисовать людей, можете рисовать какие-то абстракции, можете рисовать животных. Не важно, как вы это изобразите. Главное, чтобы вы получали удовольствие. Главное, чтобы ваш рисунок отображал эмоции. Это важно. Потому что арт-терапия – это прежде всего работа с эмоциями. И очень важно получать удовольствие от процесса создания своего шедевра. Когда будете готовы, Чат, пожалуйста, циферку 2. Угу, чудесно. Тема второго рисунка. Что я чувствую, когда длительное время пребываю в напряжении? Создайте, пожалуйста, рисунок который называется «Что я чувствую, когда длительное время пребываю в напряжении?». И цифру 3 в чат, пожалуйста. Старайтесь использовать как можно больше цветов. Потому что цвет – это экспрессия. И при помощи цвета легче всего прожить эмоции. Чудесно. И рисунок номер три называется «Как я чувствую состояние выхода из напряжения». Рисунок номер три «Как я чувствую состояние выхода из напряжения». Цифру 4, когда вы будете готовы. И сейчас я вам задам несколько вопросов для вашей самодиагностики. Сейчас будем играть в игру, которая называется сам себе психолог. <ші> <ші> Чудесно, вижу ваши четверочки. Ответы на свои вопросы я рекомендую вам записывать себе в блокнот, потому что каждый раз, когда вы будете испытывать чувство тревоги или напряжения, вы будете открывать свой блокнот, читать данные записи, и это поможет вам анализировать и поскорее прожить это состояние и выйти в баланс. Итак, первый вопрос. Какой вред вам наносит напряжение? Кто хочет, может писать в чат. Кто не хочет, пишет себе в блокнот. И циферку 5, когда готово. вижу ваши пятерочки вопрос номер два для чего вы позволяете себе входить в напряжение что получаете взамен чудесно наталья благодарю наталья пишет я потом не могу расслабиться угу. вопрос номер два для чего вы позволяете себе входить в напряжение? Что получаете взамен? Какая вторичная выгода для вас в напряжении? Что вы позволяете себе не делать, когда входите в напряжение? Вообще вопрос, какая вторичная выгода? от любой э, деструктивной эмоции, это должен быть, так вы знаете, это прям надо себе на зеркале написать, какая моя вторичная выгода в этом. И по любой э, ситуации просто спрашивать, почему я это не делаю, или почему я поступаю именно так. И по сути это будет таким, знаете, главным вашим, э, скажем так, э, главной точкой опоры в любых ситуациях. Когда вы сможете отвечать себе на этот вопрос, по сути вы... Читайте, что вы справились там на 80%. Циферки 6, если вы ответили на этот вопрос. Не так скучно. Да, возможно. Вопрос номер три. В каких сферах жизни вы чаще всего входите в напряжение? Карина пишет. Оправдание чего-то невыполненного, как выгода. Третий вопрос. В каких сферах жизни вы чаще всего входите в напряжение? Вспоминайте, смотрите на свое колесо баланса. Что больше всего, в чем больше всего возникает беспокойство? Так, это циферку 7. Угу, чудесно. Следующий вопрос. Какое количество людей из вашего близкого круга часто пребывают в напряжении? и Как это влияет на вас? Какое количество людей из вашего близкого круга часто пребывает в напряжении? И как это влияет на вас? Цифрку 8, когда ответить. Угу. так, замечательно. Пятый вопрос. Знаете ли вы, как остановить напряжение, когда вы ему уже поддались? Знаете ли вы, как остановить напряжение, когда вы ему уже поддались? Циферку 9 чат. Так, и предпоследний наш вопрос. Что по жизни помогает вам преодолевать напряжение и не пребывать в нем длительное время? Что по жизни помогает вам преодолевать напряжение и не пребывать в нем длительное время? Циферку десять. И завершающий вопрос, самый чудесный, самый мотивирующий. Какие свои идеи наконец-то вы сможете воплотить в жизнь, если чувство напряжения в ней станет меньше? Какие свои идеи наконец-то вы сможете воплотить в жизнь, если чувство напряжения в ней станет меньше? Кто у нас самый смелый, можете поделиться в чате. Напишите мне, пожалуйста, как изменилось ваше состояние. Уменьшилось ли чувство тревоги изначальное, с которым вы начали работать, с которым вы проводили эту практику. Пожалуйста, поставьте мне от 0 до 10, чтобы я понимала, как изменилось ваше состояние в целом. Наталья пишет, когда уйдет напряжение, появится свобода выбора. Чудес, Наталья, благодарю. на девяточку очень ну, интересно дорогие мои я надеюсь что практики которые я вам сегодня дала станут для вас действительно точкой опоры и при помощи их вы сможете достигать своего ментального баланса вы сможете освобождаться от чувства тревоги еще в ее зачатке вы найдете для себя какие-то моменты в жизни при помощи которых вы сможете очень быстро восстанавливаться вы найдете вы прописали свои точки опоры вы будете ими обязательно пользоваться сегодня я вам предложила написать по три точки опора самом деле этот список может быть нескончаем в каждой сфере вы можете написать столько сколько ваша душа требует и пользуйтесь обязательно и не забывайте о том что от вашего настроя от вашего психоэмоционального состояния зависит очень много если у вас э, в жизни случаются какие-то моменты, когда вы чувствуете нехватку энергии, просто посмотрите, куда эта энергия уходит. Возможно, это страхи, возможно, это какие-то необоснованные тревоги. Конечно же, мы сегодня не затрагивали э, тяжелые состояния, э, которые требуют э, коррекции. Да? Мы сегодня говорили просто о легком состоянии, тревожности в каких-то обычных бытовых ситуациях и о способах быстрой самопомощи. Да? Я вас тоже благодарю, мои дорогие, я признательна за вашу активность, вы невероятные, вы очень активные, вы очень открытые, и это, конечно же, очень облегчает работу, и я надеюсь, что вы будете приобщать и своих близких, и родных, и будете делиться данным вебинаром, он будет в открытом доступе, Олечка обязательно сделает запись и оставит ее в нашей группе, я вас всех люблю, я вам очень благодарна. Почитаешь комментарии, благодарю Леночку, благодарю Лену, очень полезные личные знания. Благодарю, очень рада была успеть, На очень полезно для меня эфир во благо. Я тоже очень рада, что вы успели. Я благодарю всех тех, кто посмотрит это в записи, кто поделится этой записью. Я вам желаю, чтобы в вашей жизни не было поводов ни для каких тревог, чтобы вы научились ими управлять, чтобы вы научились управлять своими эмоциями, чтобы вы всегда были полны энергии, и эта энергия создания она умножалась и распространялась на всех людей, которые находятся непосредственно в вашем поле. Благодарю, до новых встреч. Пока!